Всем привет сегодня я вам расскажу сколько можно заработать на эвакуаторе стоит ли вообще рассматривать такой вариант заработка как собственный эвакуатор и, и вообще есть ли у него какие-то перспективы у меня появилась возможность поработать на эвакуаторе своего друга он себе на этом эвакуаторе заработал на другой эвакуатор на mercedes это китайское фуфло, на котором ездить одно адство. Его просто завести надо уже и иметь навыки. сказать по поводу работы на эвакуаторе это реально прибыльный бизнес средний чек в котором очень высокий это 40 долларов на сегодняшний день 1000 гривен это очень хороший средний чек минимальный на сегодняшний день заказ который мне попадался 700 650 это уже это уже торгуется это проехать 2 километра просто с машиной в основном чек это 800-900 тысяч гривен. Если какие-то большие километражи, то там и полторы, и две. Часто надо там туда-назад, это уже две. То есть покататься на эвакуаторе достаточно дорогое удовольствие. Кто эти люди? Кто клиенты? клиент не всегда те люди, которые попали в беду на дороге или в ДТП. Часто это просто... Люди, у которых специфическая техника, и они ее сдают в аренду киностудиям для съемок каких-то эпизодов своих фильмов. СТО, которые делегируют свою работу они берут допустим СТО занимается хорошо покрас у них нету стапеля для рихтовки кузовов но они знают где хорошо рихтуют кузова не заказывают эвакуаторы я везу эту машину на рихтовку ее рихтуют и через неделю или через пару дней я забираю ее привожу назад то есть на этой СТО где ее э, и отдают клиенту клиент даже не подозревает что э -э эта машина катается на эвакуаторе по Киеву вот в Второй вариант людей, которые заказывают эвакуатор. Третий вариант это люди, которые попали в беду и им кроме как эвакуатор уже ничем не поможешь. Очень хорошо, как и в принципе в любом бизнесе, попасть на какой-то поток. Поток, допустим, можно договориться с гаишниками вашего района, что вот если ДТП, они дают визиточку, Вашу. Бизнес на самом деле очень простой. Садись, принимай заказ, едь, загружай машину, отвози в место назначения, получай деньги. Все гениально, просто обслуживай свою машину, заправляй и горе ты не будешь знать. В день можно делать там 5 заказов смело. Вот я на китайце на вот этом по 5 заказов в день делаю. То есть там 4-5 тысяч гривен суммарно кассы можно за день собрать. Ну 5 это так надо, чтобы повезло. 4 можно суммарно собрать. И из которых тысяча, пусть это по максимуму, уйдет на соляру с хот-догами и чаем, три там сто евро, сто долларов это будет заработок. То бишь к чему я веду? В день на эвакуаторе при наличии заказов 100 долларов заработать это не есть проблема. 100 долларов в день это прекрасные деньги. Для Украины это 3000 долларов в месяц, если ежедневно и стабильно так зарабатывать. Это шикарно. Но, ну так все шикарно звучит, но не все шикарно так происходит. Очень большая конкуренция в этом бизнесе, по крайней мере я могу говорить за город Киев. Очень большая есть э, огромный оператор экспресс, который демпингует. Вот вы, возможно, наблюдали все вот эти машины в яркой пленке, там прям флюоресцентная, оранжевая, прям розовая. Такой ох, орят эти машины, прям все обклеены на, на номерами телефонов с надписью экспресс. Это большой оператор, у которого много эвакуаторов. Ему надо загрузить эти машины любым путем потому он опускает цены до чуть бы там не 550 гривен минимального заказа что обычный частный эвакуаторщик даже и ключ зажигания не повернет он если услышит сумму в 550 гривен это это там ну там очень каким-то сверх постоянным клиентам которые это могут делать там 3-5 заказов в неделю, твой уже родственник, можно сказать, друг, партнер, он каждый день тебя снабжает работой, то тогда там, конечно, уже обсуждаются разные условия. Но вот так вот по звонку, просто по рекламе, за такие деньги никто, никто никуда не поедет. По поводу рекламы. Если у вас есть возможность настроить на мобильный телефон то, трафик людей, которые вам будут звонить, в день два три пять раз вы всегда будете с деньгами суть в чем не буду углубляться в детали но самое сложное в этом бизнесе это будет маркетинг реклама добыть этого клиента клиенты есть создаются даже между эвакуаторщиками группы чаты в которых они обмениваются заказами Каким образом это происходит Люди друг друга знают Давно в этом рынке, давно работают уже. Они создают чаты И если у тебя реклама поперла У тебя 2-3 заказа вот Синхронно звонят Им нужны срочно эвакуаторы Чтобы этим людям не отказывать Ты один заказ берешь себе Остальные если ты физически не сможешь выполнить выбрасываешь их в общий чат. Там, кто сидит без заказа, тот этот заказ подгребает и выполняет. И так же самое происходит со всеми. То бишь, ты сидишь без работы, у тебя есть -то твоя реклама, и плюс у тебя есть чат коллег, которые в случае чего, если у них много в данную минуту заказов, и они все не могут разгребсти, или просто человек решил сегодня сделать себе выходной, он не может делегировать работу кому-то еще, он выкидывает этот заказ в общий чат. Коллегам по счастью, не счастью. Ну что ж, пожалуй, это все, что я хотел донести на тему эвакуатора, бизнеса по поводу темы эвакуатора. Если я что-то упустил, обязательно пишите об этом в комментариях. Может, чем-то вы со мной не согласны. Ставьте лайки, дизлайки. Обязательно подписывайтесь, потому что следующее видео будет посвящено сколько можно заработать денег на собственной кофемашине в Буковеле в сезон. Если вы обратили внимание, я сейчас нахожусь в Буковеле в разгар сезона.